АвтоВАЗ возглавил чиновник. Новым президентом российского автогиганта вместо француза Николя Мора отныне назначен Максим Соколов, с 12 по 18 годы занимавший пост министра транспорта России. В последние годы господин Соколов работал вице-губернатором Санкт-Петербурга, курируя вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. И вот новый виток карьеры — руководство флагманом автопрома. В своем приветственном слове новоиспеченный глава АвтоВАЗа пообещал сохранить трудовой коллектив, а также последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещения. Важнейшей целью для автозавода экс-чиновник назвал скорейшее развитие базы поставщиков, особенно в Самарской области. Вдобавок назначенец пообещал, что бренд «Лада» продолжит развиваться, радуя своих поклонников новыми автомобилями. Но куда интереснее другое. В пресс-релизе, посвященном назначению, Первым напечатаны слова министра промышленности и торговли Дениса Мантрова, и в этих словах может скрываться настоящая сенсация. В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах с использованием российских инженерных компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Хотя буквально несколько дней назад министр подтверждал слова своего подчиненного Дениса Пака, что АвтоВАЗ сможет использовать платформу Global Access для производства своих автомобилей, включая перспективные разработки. С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей э, действующей линейки автомобилей АвтоВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у «АвтоВАЗа» уже существовали. Из этой фразы казалось совершенно очевидным, что под новыми продуктами, которые упоминает чиновник, скрываются преемник Гранты и новая Нива, над которыми сейчас вовсю работают вазовцы. А теперь разговор вдруг зашел про российские платформы. В общем, как гласит крылатая фраза «Дело ясное, что дело темное. То ли французы попросили не афишировать факт передачи своих наработок, то ли действительно Рено отказался предоставлять столь необходимую вазовцам архитектуру. Очевидно, что подробности последуют совсем скоро. А значит, АвтоВАЗ останется главным ньюсмейкером ближайших недель.